Что делать, когда в тебе не осталось искренности и вся твоя жизнь обман? Наверное, наиболее правильно поступают те, кто замолкает, ходит в забвение, пропадает. Да, это тяжело, но хотя бы твоя фальша не будет распространяться на других людей, особенно на детей, которые еще я не имеют просто в силу своего возраста. Как я сейчас смотрю на людей, которые оказались в этой ситуации, начали пользоваться своим положением, те, кто это делает ради денег, я их сразу забываю все. То, что я где-то как-то с ними пересекаюсь, это просто вынужденные меры, чтобы объяснить себе то, что происходит в мире. Так как они захватили очень большую часть искусства, так скажем, в текущем моменте. И если его не воспринимать, то ты вообще сходишь с ума полностью. Те же, кто не делает на этом деньги, ну, они, скорее всего, где-то проскальзывают в их искусстве еще не фальша, они настоящие. Но тоже это вряд ли. Потому что я не делаю, да, например, но во, во мне я уже не вижу себя настоящего. Поэтому я замолкаю.